В сегодняшнем эпизоде симулятора тюрьмы вы увидите, как наша тюрьма победила в конкурсе «Самая сексуальная тюрьма штата». Все без футболок. Как я подглядываю за заключенными. Посмотрим. видит, что я смотрю. Это очень странная ситуация. И как мы дружно живем в нашей тюрьме. И запиваем, ребят. Куда идем с Большой-большой секрет. Всем хай! С вами Юджин и сегодня я приглашаю вас в свою личную тюрьму в игре Prison Simulator. Игра, в которой мы с вами будем надзирателями, а хорошими надзирателями или плохими надзирателями решаем с вами мы, я, Евгений. И вы знаете, что я очень хороший человек, поэтому давайте приступим надзирать наших заключенных. Назовите свою тюрьму. Ну, конечно же, мы назовем ее как-нибудь, чтобы прям было понятно, что добрая. Славные времена остались позади. И здесь мы можем создать каждого заключенного из 16. Парень, ты такой нежный, как ты попал вообще сюда? Ты знаешь, что с такими в тюрьме делают? Я тебе покажу сейчас. Преступление, изнасилование и убийство. Ты? <связывание> вот максимально подходящий голос. Генерал. Чего я могу им какие-то должности давать? О, мы можем всякое писать, создать историю. Он был, Он был а потом, потом сел в тюрьму. Создать. Следующий. А, генерал, значит, дженерал, информация. <связывание> я думал, ты создали генерала. Генерал сел в тюрьму. Будешь вот такое у нас. Без маек. Погодите. Сел... За то, что не любят носить майки. <свят> погодите. Мы можем сделать всех вот такими сусами. Они поделятся на <свят> группу. У нас будет расизм на почве усов в тюрьме <свят> процветать. Следующий. У него аллергия на футболки. И усатый снова. Альберта. Альберта Иванович, ну конечно. Только погодите, у него фамилия Альберта. А имя Иванович. <с> Я думаю, отличное имя и фамилия. Раньше он носил майку-алкашку. Но потом он ее возненавидел. И убил. Боб. Клеборн. Мне нравится Боб. Боб. О, Боб. Боб. О, Боб. Обычный человек. Такие печальные глазки. Печальные глазки. О, мне особенно нравится этот старик. Вот это точно генерал. Генерал. Его будут звать генералисимус. Генерал. Мы закончили. Короче, есть банда кальмары, олени и факи. Обидно, знаете что? Что Ола в Гарси остался без банды. Единственный. Всех приняли, его не взяли. Ничего. Ну я не знаю, но так распорядилась судьба. Олаф Гарсии никому не нравится. Еще тот гамиль, я больше стукач. Таких мы не любим здесь. Охранник, нужно с тобой поговорить. Привет, Привет. ты должна быть новый охранник. Привет. Хочешь о чем-то спросить, пока мы не пошли к начальнику тюрьмы? Он хочет переговорить с тобой до начала смены. О, <смех> <-ти> -ра -ра. <смех> вот то, что он сейчас пропил, означает, кто-то из охраны использует рацию, чтобы разыгрывать остальных. Так что не удивляйся. Черт, я не могу взять пистолет. Ну ладно, пойдемте, пройдемся по нашему новому рабочему месту. Здоров, начальник. Так, это. Приватный разговор. Я Кеннет. Твой новый начальник. Приятно познакомиться. Кстати, отбросим формальности. Называй меня господин начальник. Итак, к делу. Вот твоя обязанность на сегодня. Они занесены в журнал. Если не ошибаюсь, его можно открыть кнопкой G. В нем ты прочитаешь, что нужно сделать. Я да, просто погружение в игру максимально. Я отмечу на карте, куда нужно пойти в первую очередь. Окей, хорошо, давайте пойдем к камерам. Наша задача такая. Мне нужно проверить, присутствуют ли все заключенные. Для этого нужно нажать этот рычаг. Так. Вышли, уродо, вышли. Ты получай еще один отвратный день. Ну, естественно, что ты хотел. Давайте обыщем его. Ах. Э, что начинается? Так, погодите. Вмешиваемся, вмешиваемся, вмешиваемся Так, всем навалял Тебе надо доказание Телескопическая дубинка, он получит это наказание А ты? Ты будешь наказан за драку Карцер тебя Если ты собираешься меня наказать за что-то Я бы предпочел, чтобы была веская причина Например, вот Ах ты ублюдок, помоги мне надо Защищай, защищай, молодец, спасибо, спасибо Заключённого уважают меньше, но охранники стали уважать больше Получай, ты будешь меня уважать Э, да, блин, он бьет в ответ Он бесстрашный его надо запинать до смерти. Продолжаем пинать. Все, я устал. Стой, мне нравится, что уважение растет. Итак, считаем. Один, два, три, четыре. Мне просто нравится, что тут все без футболок. 6. шесть. Чего торешь? Не ори. Я его так насвистывал, между прочим. Олаф Гарсия. Ты что, не вышел? Он не вышел. Что делать с этим? Ладно, я посчитаю. Заключенный, который не явился на переключку, нужно поставить на место. Поговорите с ним, нажав на И. Пытайтесь убедить его мирным путем. Иногда приходится применять силу. Давайте мы поговорим с ним. На переключку, нет, ну, пожалуйста. Нет, нет, нет. Я не могу пойти сегодня. В смысле? Ой, почему? Потому что я боюсь. Будь ты мой бедненький. А что? Но меня пугает Марио Гриффин. Он угрожал мне, что мне придется заплатить. Я бы хотел остаться в камере сегодня. А ты можешь остаться в камере, но на весь день. Ты этого хочешь? Договорились. Он будет весь день в камере. Только не забудь вычеркнуть мое имя из списка. Какого хрена? Ты чё тут стоишь, а? На перекличку. Тихо. Мне нужно сосредоточиться. Я тут создаю шневр. Выбирай оптимальное место для него на стене. Продолжишь после переклички. Пошли. Нет, нет, нет, нет. Нельзя отвлекать художника из-за всякой ерунды, типа переклички. В смысле, это? уважение если буду говорить что ладно хорошо оставайся какое это уважение я сам себя перестаю уважать думаю ты забыл где находишься тюрьме их довольно стремный надо сказать вам бы тут ремонт замутить Слушай, ты короче ударить видимо надо вот тебе теперь ты выйдешь на перекличку давай давай давай художничек продолжай идти маката маката вот тебе маката блин ты думаешь я не умею избивать заключенных давайте обыщем тут все так, ничего нету. Все, вышел. Теперь будешь спокойно себя вести. Все, давайте посчитаем его. Задача выполнена. Воу, как огромное учреждение. Мы находимся вот здесь. Но тут еще так много мест. Иди к камерам и проводи заключенного в карцер. Вот, моя любимая. А, вот тот самый заключенный. По-моему, я тебе... Да, да, я же тебе сказал, в карцер. Ну-ка. Ага, обосрался сразу. Тебе морду разбить? Я хочу сопроводить тебя в изолятор. Одиночка готова. Блин, ты буйный. что такой буйный, а? Че такой буйный? Ну-ка лег. Ну-ка, прилег. А что мне делать с ним, если вот он не хочет никак идти? Топая крыса. У тебя проблемы? Нет, а у тебя? Нет. Вот и поговорили. Пошли, пошли, пошли. Будь уверен, этот дубинка по рукоятку тебе влезет в одно место. Пожалуйста, сэр, проходи. Дверь у тебя бам. Карцер. Специально для вас. Проходите. Теперь руки чешутся. Ты сразу то будешь делать? Блин, ненавижу тебя. Смотрим? видит, что я смотрю? Это очень странная ситуация. Ну что ж, твое время и стекло, пора выходить. А, стоп, надо запереть. Ладно. Задача выполнена. А теперь надо в комнату досмотра посылок. Пошли, пороемся в чужих вещах. Кажется, это здесь. Вот, у нас три посылки есть. Не проверенные. Проверенные. Вот, допустим, вот это. Ну что ж, давайте откроем эту коробочку. Книжка, как я встретил вашу папу. Потрясем, мы не слышим ничего. Ага, открыли. Ладно, положить предмет. Шоколадка. Давайте посмотрим ее так. И правда, шоколадка. Да, хорошая шоколадка. Это шампунь. Слушай, ну вроде здесь все нормально, ничего такого не вижу. Антизарзатонакс. А вообще все лечит. Опа! Это что такое контрабанда, шприц? Мы можем изъять это от лица тюрьмы или присвоить себе. Конечно же я возьму это. Итого у нас с вами в инвентаре есть шприц. У кого-то сегодня будет хороший вечер. У меня, конечно же. Хорошо, вот это у нас уже готовое. все. Теперь следующая посылка. Блин, как это скучно. Сразу открываем, смотрим. Новее Мэн. Консервы. Что, мы можем раскрыть ее? Все, это невозможно даже хранить будет. Но вот так это тюрьма. А, мы закрыли обратно. Никакой контрабанды. Все прекрасно. Даже обидно, что тут ничем не нашли, потому что я планировал кучу всего собрать сегодня. Кучу добра и разбогатеть, потому что я хочу толкать это среди заключенных. Оп! Конечно же, я возьму. Здесь. У нас... Опа! Я забираю это себе. Закрываем это и кладем. Вы перешли на уровень 2. А вот и день второй. Прекрасный день, особенно он будет прекрасным для моего напарника. Он просто принял от меня удары все. А, шевелись, я стану начальником здесь. Ну-ка, если я у... бью, перестают уважать, не перестаю. Один удар, все мне готовы простить. Хорошо, мне нужно выбрать заключенных для того, чтобы сопроводить их в мастерскую. Так, ну-ка, все вышли. А, да, мне нужно вот что сделать. А, это я закрыл наоборот их, Пардун. Открываем. Так, давайте выберем того, кто пригоден для работы Ты прекрасен Что-то все суд стоят Но Олоф сидит и гадит Сегодня у нас все усатые будут э, при делах Так я решил, понятно? Ты с усами? Да, отлично, перестань Боб, о Боб, пошли со мной Эндрю Кларк Нет времени рассиживать Последний это печальные глазки ты идешь с нами, печальные глазки, пошли. А генералиссимус генерал сегодня отдыхает. Что ж, вы выстрелились. За мной. А, два. А, два. А, два. Закрой дверь. Ладно, это шутка. Проходите. И запиваем, ребят. Куда идем с пятачком? Большой-большой секрет. секрет. Мастерская, проходите. Ну что, безмаечные усачи готовы? А ты что здесь спрятался? Не переживай, все получат по удару. Возьми инструменты со склада. Берем, берем, берем, берем. Ты будешь у нас человек-напильник. Альберт Иванович, он. Токарный резец. Боб, о-боб. Конечно же, он молоток. Эндрю Кларк. Отвертка. И, конечно же, тебе... Гаечный ключ. Ну что, все работаем? Я так надеюсь, что кто-то не работает. Моя дубинка так чешется, так и просится почему-нибудь лицу проехаться. Почему не работаешь? Работа идет хорошо, молодец, печальные глазки. Альберт Иванович, как у вас продвигается тут производство? О, слушайте, вы очень талантливый мебельщик. А можете мне таких парочков сделать? Я вам заплачу хорошо, у меня тут есть. Я кое-что со вчерашнего дня припрятался, понимаете? События травмированные заключенные. Быстрее! Нет! Только не печальные глазки! Я знал, что он будет первым. Скорее берем рацию. Надо сообщить о нем. Все, о нем позаботиться! Мы лишились печальных глазы Погодите, а чего ты не работаешь? Почему ты бездельничаешь? Я порезал палец. Прям среди белых. Фрис, как вы что, охренели что ли? Стойте, стойте! Прости, прости, прости это все! Ужас какой! А, мы горим! У меня нечем тушить! Есть чем, есть чем. Я возьму. Все, тушим. Быстро все остыли, быстро все остыли. Продолжаем, продолжаем работать. Давайте, ребят, чтобы грустный глазки гордился нами. Он следит за нами, понимаете? Смотрит на нас своими грустными глазками. Так, собери заключенных. Собраться! Собрать инструменты. Ну-ка, отдал. Где проблемы? Нет, на сегодня мы закончили. Так, давайте досмотрим. Кажется, у тебя все в порядке. Хорошо, теперь ты отдавай. Всех проверили, все красавцы, кроме тебя, Эндрю. Все, хорошо. Никуда не уходите, я сейчас приду. Я просто положу инструменты, я слежу за вами, ребят. Кстати, у грустных глаз в то не забрал инструмента, а его побили. Он <свят> притворился, он симулянт. Я знаю, что он притворился. Надо будет осмотреть его в следующий раз. А, у нас просит снова досмотреть заключенных. Что ж, я всегда не против еще раз призывиться с вами, ребят. Стоп, пощупать. Стоп. Ты куски дерева набрал. Обезопасить. Что это значит? Я тебя обезопасил, понял? Обезврежен. Боб, о-боб. Взял с собой провод. Ну ты говна кусок, конечно, а? А ну-ка отдал. Смотрите, как тюремная охрана меня уважает. Ух ты мой, блин. Эндрю... Он чист. Все, отведи заключенных в камеру. За мной! Какой позорный свисток был. Идем. Вот так, вот так. Пробежимся, пробежимся. После хорошей работы нужно пробежаться. Проходите, проходите. Все умирают. Чего обе мне тут? Так, все по камерам разошлись. Какой-то пессимистичный, блин. Эндрю, постоянно про смерть говорит. Грустные глазки его нету, боже мой. Что ж, у нас есть свободное время, давайте пойдем... Позанимаемся. Слишком мало энергии. Ничего, ничего. Мы станем сильнее и энергичнее после того, как позанимаемся. А что, мы это делаем вместе с заключенными? В принципе, в принципе, это хорошее место. Мы можем начать зарабатывать бабушки. Так, ну что, давайте приседания начнем. хоть. Хорошо! Давайте жим лежа выполним. Ну что, давайте. очень хорошо. Очень хорошо. Надо 12 раз сделать, его как сложно. О, знаете, всегда, когда ты идешь столько энтузиазма, а потом ты начинаешь такой, блин, только начал делать, все такое. Не, не хочу больше делать. Ужасно, ужасно. Так, давай равновесие соблюдай, нормально делай все. 6! Вот это сильный охранник! Ох! Но! Знаете, мотивация пропадает только в самом начале. Это сопротивление, которое заставляет вас. Перестать заниматься перестать работать над собой. Но знаете, что вы лучше. Вы можете, вы можете все. И как только вы сделаете первый подход, вы тут же загоритесь. Вы станете... Вы, вы будете гореть. В <свык> смысле. <свык> <свык> <свык> <свык> все, обучение завершено. Я получил плюс 20 энергии. Уу! А теперь в комнату досмотра. О, моя любимая. А, поговорите с заключенным, приговоренным к смертной казни. В комнате досмотра. Какой заключен? Нельзя выйти, пока работа не закончена. Погодите. Какой заключенный? Но ведь здесь нету никакого заключенного. С кем мне надо говорить? Ну-ка, принять. Вот он. Это тебя приговорили к смертной казни? Возьми, положи вещи на полку. Давай. Вот сюда. Я обыщи тебе заключенного. Ты к смертной казни приговорил, бедняга. Не завидую я тебе. Ну-ка, стой, не дергайся. Так, у него все окей. Проверь документы заключенного. Смотрим. Итак, тебя зовут Петр Миллер. У тебя есть непреднамеренный геноцид, преступление. Состояние здоровья, да, уже и не важно. Какая похожая фотография. Это точно ты? Это сколько тебе лет было, когда ты делаешь? Сравни данные отпечатки пальцев взятые полицией непосредственно перед отправкой в тюрьму. Значит, вот удостоверение личности. А вот его зовут Петер Миллер. И здесь Петер Миллер. Дата рождения. Не написано. Отпечатки пальцев. Петер Миллер, Петер Миллер. 21. А! Не совпадает. Ублюдок, все, кладем. Я вынужден поставить краснику. Если ты, конечно... Жопучешь. Позволь мне почесать твою жопу. Стой спокойно, ублюдок. Хочешь, чтобы твои последние дни жизни были еще хуже? Я могу тебе это устроить. Ладно, я ставлю тебе вот, uh, Двойку. Ты плохо сдал тест. Поджарьте там его как следует. Вызови следующего заключенного по громкой связи. Вызываем... Эти... Вы это освобождение заключенное. Типа его должны освободить. Ну-ка, дал сюда. Во-первых, я тебя обыщу сейчас. Только не рыбься, окей? О, это что такое? Контрабанда, энергетический напиток. У меня как раз очень мало энергии, я это возьму, окей? Он меня не уважает. Ну ладно. Так, давайте проверим его документы. Дэвид Аяката, Дэвид Аяката, Все правильно. Теперь отпечатки. Слушайте, прям идентичны, я бы сказал. 2509, ну опять, опять несовпадение. Погодите, погодите. Это же, это дата взятия этих отпечатков, да? Получается. Да, все правильно у тебя. Возможно, у того было тоже правильно. Но не знаю. Неважно. Все, иди, ты свободен. Удачи тебе там. Задача выполнена. Все, все, есть. День номер три, у нас третий левел Начальник хочет тебя видеть Я не знаю, что происходит, так что лучше иди со мной Окей? Нет, это немножко напрягает Меня сейчас будут прессовать Жуткая вот эта система, вот эта машина Произвола засосет меня, да? Офис начальника тюрьмы, блин Сейчас мне будет говорить, что ты взятки там не берешь Быстро делись баблом награбленным Вы хотели меня видеть Почему ты так напряжен? Тебе не о чем беспокоиться Я не хочу тебя увольнять В некотором смысле я хочу повысить тебя Если можно так выразиться Я вижу, что ты хорошо Справляешься, поэтому у меня есть для тебя новое задание. К сожалению, у меня нет времени на закупку расходных материалов, оборудования и апгрейдов для нашего объекта. Поэтому с этого момента у тебя будет доступ к моему компьютеру, с которого ты сможешь приобрести необходимые улучшения. Купи нам новые гантели. Чуть не забыл, наша тюрьма вошла в топ-лист 20 лучших исправительных учреждений в этом штате. Но это благодаря моей дубинке во многом. Чем ближе к вершине, тем больше денег мы получаем от дотаций. что влияет на наше место в рейтинге. Чем сильнее нас уважают, тем выше наша тюрьма в рейтинге. Увидимся позже. Что ж, давайте, go в компьютер. Гантели. Купить. Футболки для заключенных. Ни за что! У нас все будут без футболок ходить. А вот мы и в комнате отдыха. Я могу тебя кое-чему научить, но сначала тебе понадобятся очки умений и деньги. Очки умений у меня уже имеются. Бабло. Попозже. А Достану как-нибудь. Итак, первый им навык. Сколько он стоит? За счет заведения. Обыск и запугивание. Уровень первый. А пассивное есть. Лучшее здоровье. Давайте обыск и запугивания, конечно же. Куплено. Ты можешь торговать с заключенными. Мне нравится. Недостаточно денег. Понятно? Понятно. А -а -а. Слушайте, я очень хочу торговать с заключенными. Мне нужно найти больше денег. Сколько у меня денег всего есть? 40 баксов. Хочешь играть в дартс? А, он хочет сделать ставку. Ну, давайте сделаем ставку 10 долларов. Here. А, погодите, я знаю, как играется. Значит, 301. Нам нужно ровно 0, вы э, до нуля дойти, в общем. Итак, я стреляю. Ой. Идеально. Блин! Промах, промах. Надо было ставку делать больше. Тут надо, не отпуская. Вот, идеально. Ще, так выбью, Ты офигеешь, надо было делать больше ставку реально. И еще раз. Блиндарц, крутая игра. Это я идеально кидаю. Вот это, а он лажает. Кажется, я сейчас выиграю. 50... Куда у тебя попал? Хрень какая-то. Так, идеально. И просто в единичку. Оп. Победа, бэч! Дай мне навык быстро, я хочу торговать, торговать с заключенными. Есть. Я тут решил подзаработать как следует. Давай, Евгений, нельзя промахиваться. Есть! Я победил. Ха! теперь давай еще вот этого. Yeah. Теперь пойдемте во двор тюремный. Вот мои безмятчные товарищи все пошли гулять. А ты чё? А ты чё? Хочешь заработать немного денег? Конечно, я сюда за этим и пришел. Надо, чтобы Мигель получил по заслугам. Сколько дашь? 25 сейчас, и 25 все закончится. 50. Ну ладно, кто-нибудь может помочь? Мне плевать. Надо, чтобы Мигель получил по заслугам. Да, я у тебя слышал, тоже сказал. Вот аванс. Я делаю это ради уважения. Таким образом, тюрьма будет в топе. А кто такой Мигель? Это Брюс, Лео. Альберто. Обычный человек. Печальные глазки, ты выздоровел. Я так рад за тебя. Так, минут. Мигель! Мигель, ты где? Блин, так сложно найти Мигеля здесь. Я понял, что здесь вообще нет Мигеля. Вон только тот охранник, вон, видите, вдалеке ходит. Возможно, это Мигель. Мигель Хьюз. Написано, видите, еще синим его имя. Это кажется охранник. Я должен сбить охранника. Эй, охранник, может быть ты уйдешь? Спасибо. Так беспалевно подходим. Вы Мигель. Со спины нападает. Подло со спины. Получай по заслугам Мигель! Ах ты, негодяй! Как ты посмел! Ты посмел обидь моего любимого заключенного? Все хорошо, 25 баксов того стоили. Все как в порядке, без обид. Это просто работа, ничего личного. Все, вот так вот и разошлись. Я ничего не делал, никого не бил, никто меня не видел. Теперь Джошуа Палмер должен мне награду, а он кажется уже в клетке своей. Пойдемте к нему. Джошуа Палмер, я ищу Джошуа Палмера. А вот ты где? Здорово, дело сделано. Ты писай, писай, писай, не, не переживай. Он будет неделю ходить с разбитым лицом, чертов неудачник. Спасибо большое, с тобой очень приятно иметь дело. Очевидно, что мы ведем эту тюрьму к успеху, так как мы уже заработали репутацию для нее. Среди заключенных, избив охранников, но тем не менее репутация. Это самое важное. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы по этой игре, если вам понравилось, конечно, либо по другой, которую я сделаю э, на рандоме, как обычно. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!